Приветствую вас. Меня зовут Андрей Горбас. Я занимаюсь развитием бизнеса через интернет. Более подробно, чем я занимаюсь, вы можете узнать на моем блоге, либо на канале YouTube в плейлистах. Более подробную информацию, как со мной связаться, вы найдете внизу под этим видео. Желаю вам всего самого доброго и самого наилучшего в жизни. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. Пока-пока.